Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Хохлы Новосильского района Орловской области. Посмотрим, сколько домов, сколько жителей. Узнаем, как им здесь живется. Приятного просмотра! Вот, друзья! Отсюда начинается деревня, первые домики, вот он первый дом, но здесь что-то совсем все заросло, смотрите, все вот это вот повелика или как его называют все сараи обвило, дом как окутало. Интересно, отсюда не видно живет, там кто не живет. С другой стороны тоже домик стоит, но такое ощущение, что там никто не живет. Здесь даже заезда к ним нет. Может быть с той стороны заезжают. Здесь видно, что улии стоят. Басикой занимаются О. Здесь кто-то живет Мотоцикл стоит галкой но никого не видно. Здесь следующий домик. Трактор, машина. Тоже собаки. А раньше сколько было домов? Двадцать был. А сейчас сколько осталось? А сейчас пять осталось. Пять жилых, да? Да. Работа какая-нибудь есть здесь вообще? Нету. Вообще нету? Нету. А тем более молодежи нету, а за 30 километров ездить. А ездить 30 километров откуда? За Только там можно да, работать, да. да? Ну там сахарный завод. А, -а, -а. а на Василии нет работы? Да он тоже в город. Да. Сейчас утром пройди по Новосилии, там редко когда встретишь кого. А вы давно живете здесь? Ну как, родился я тут. 33 года отсутствия. Mm -hmm. Подохать на ровень, приехал. Ну а так, газ есть здесь, природный? Да, ну откуда? Нету? Дровишки. Дровами то есть? Да. А дрова где берете? Купаете? Да, как покупаете? А на что купить-то? Не на что? Не на что, конечно. У нас работ нет, у меня финансов. Ну у вас и жена, и дома, да? Да. Ну а как же вы на что вы живете? Ну как? Вы занимаетесь мебелью, когда стол, стулья делают. А, делаете мебель? Да. Сами? Да. Прямо вот ну, из дерева? Из дерева, ну, стола делаю, столешница, фанера толстая. А -а. Ну, вы как, местным здесь делаете или куда-то продаете? Ну, вот, вот выставляю дорогу, кто едет, берет. А окна, двери делаете? Материал дорогой, на склад не работает. А -а -а. Докажут, купил. А вот э, добраться как, вот до, до ближайшего города, например, магазин есть у вас здесь? Нету. Нету? Нет. Ну а где вы продукты берете? Ну, это вот, Новосиль только. Ну, а на чем туда попасть? Ну, автобус три раза в неделю хуй. Новосильский? Да, Новосильский. А он ну, куда? Частник. Частник? Нет. Mm. Mm. А он куда ходит? До вас или куда-то дальше? А, дальше еще. Дальше? До деревни еще дальше. До Хворостянки? Нет, кереки и Селезнево. А, Селезнево еще. А вода есть? Вода есть. Ну, башня, да? Да. Ну вообще как вот жизнь, ты довольна? ССР, вернуть. Там хоть какая-то забота, люди была. Сейчас никакой заботы. Том сейчас 50, да, лет? 60. 60. 62 пошли. На, на пенсию в 63, 63, да? 63, да. 24. Года. А так бы в 60 уже пошли бы, да? А дети есть у вас? Да, дочь тут. Сколько, На метров 400 живет, абсолютно Больница скоро и в районе закроется. В зале очень. А у вас Залегощинский район? Ну, Или... Новосельский. Да. В общем, хорошо, мало Здесь не было школы? Нет. Нет? Тут не было. Ну, с 2 класса я не уходил. 8 километров. Mm -hmm. при... даже Угу. А очень лесная пешком. Тут это, фирма была своя. А где вот сейчас она? Осталось что-нибудь от нее? Нет, там только скелет остался. А, скелет? Да. Ну как вы думаете, почему все разваливается так? От Принять. Условий никаких. А как к власти относитесь? К это современная. Да. Ну как? Если бы не подъедеть отрицательно. Так, друзья, идем дальше. Вот здесь еще домик виднеется. Тропинка есть. Но здесь никто не живет. Домик. Зарос бурьяном, крапивой. Посмотрим. Закрыт на внутреннем замке. Сарайчики. Дом номер 17. Так, с другой стороны еще домик. Дорожка здесь накатана, кто-то проезжает. Но вот этот домик нежилой, никто не живет здесь. Дом закрыт на замке. Здесь дорожка идет, но домов там не видно. Здесь кто-то живет. Хозяйство большой, кролики, птицы. Она стоит. Ух ты. Следующий дом тоже живой. Ну, Зелек стоит. Так, вот дорожка идет. Там вон домик стоит. Сейчас посмотрим. Живет ли кто в этом домике. колодец колодец из сделан из труб но воды не видно домик большой но здесь никто не живет Закрыто на замке Вот остановка автобусная В конце деревни Здравствуйте. Здравствуйте. Вы давно живете здесь? Нет, я здесь пять лет живу. А вы дом купили? Да. А, ну как живется? Да я ничего, с хозяйством живем. С хозяйством, да? Это ваши, да? Да, а что делать? Как-то выживать надо. А вы откуда приехали? Я вообще-то с Казахстана. С Казахстана? Я вчера в Подмосковье работала, а, а потом сюда. Потом дом купили, да? Да. Давайте, ну, давайте. решили своим хозяйством заниматься, да? Ну, а куда деваться? жить надо. А вы на пенсии? Да. Хватает пенсии? Ну, так. Привет. Ну, это любительница, чтобы ее почитали, погладили. Это козы, да? Козы. А что у них уши такие большие? Ну, это такие такая порода. Парон такая, да? Она вот разная порода. Интересная. Это теперь будет стоять да. возле вас, пока не уйдет. Иди, нет у меня ничего, нету. Хочет, чтобы ее по шее почитали, а -а -а. Заладили, больше ничего. А клещей нету? Клещей нету? Нету. Не собирают они? Обрабатываем, а -а -а. чтобы не было. О. А это все козы или это козел здесь есть? Нет, а, нет, вот, вот козел. козел. Вот он козел. А они без рог, что ли, бывают? Без роги, да. А -а -а. Понятно. Ну С все, все. без Ну даю. У вас только коза и все? Куры, гуси, утки. А топитесь чем? Дровами. Дровами? У нас газа здесь нет. Нет газа? А почему не проводят? Не знаю, не проводят и все. Наверное, не рентабельно, здесь 6 домов. А вы когда приехали, здесь также было 6 домов? Нет, было больше, люди бросают, уезжают. А почему уезжают? А потому что перспективы нет, автобус 2 раза ходит один раз в день. Да. И то не каждый день. Ну, а как же, а продукты где вот вы берете? На автобусе едем. В, это, в Новоселье так. или куда? Да, в Новоселье. Вот в понедельник, вторник автобус есть, четверг, пятница. Все. Угу. Если в больницу надо, такси бери. Доезжай. В больницу на такси? Ну, а та, если заболел, что делать? Так что такси вызываешь и едешь. А скорой нет, что ли? Скорую вызовешь, приедут, заберут. Угу. Совсем срочно. Угу. А зубного здесь вообще нету. Ну понятно, надо Мы ехать. вообще неизвестно где и как. Ясно. А, а в Подмосковье у вас дом был или какой? Нет, я там вообще видите, жила. С Казахстана приехала, там а -а -а. в Подмосковье на ферме. Угу. У меня там сын квартиру получил по программе «Молодая семья». А, -а, -а. а вы здесь значит? А? Я здесь с другим сыном. У меня здесь вот на пасеке работает. Здесь вот пасека есть угу. и есть, работает? Ну то есть работать здесь можно? Есть работа, да? Ну, зарплата-то 10-15 тысяч. На 10 тысяч разве проживешь? Со мной живет и то, что, и то, что у меня здоровье не очень, вот он поэтому со мной живет. Угу. Молодой, не женатый. а куда деваться? Конечно, если бы здесь какая-то работа была, люди бы в деревне жили. Ну, вы думаете, из-за работы, из-за того, что нет работы и все разъезжаются, да? Работ, работы нет, а кто будет жить без зарплаты здесь? Только пенсионеры. Угу. Ну, вот здесь многодетные живут еще вот там дальше. Многодетная семья, у них четверо детей. Старший сын уже взрослый, в Орле живет, а трое детей с ними. Вот угу. он работает у, у фермера, водителя, она дома сидит, хозяйством занимается. Кто, ну, у них там корова, угу. корова так живет и кролики и гуси и, и, и куры где мы выживаем но ну, а что делать ясно а вот дальше что домов все нет мышц там еще один дом есть почти это на почте она работает все домов а, а на почтальонка да, да. Угу. ну за ней приезжают забирают ее на почту на работу воз ну тоже зарплата 5-6 тысяч 5-6 тысяч а сейчас зерно, вот тонна зерна взяли, 10 тысяч отдали. Это еще дешево получилось. Дешево, да. Оптовкой взяли. Телевизор показывает? Телевизор у нас этот, приколов мы поставили. А -а -а. Ну это вот хорошо, сын есть, помогает. А -а -а. Триколог тоже поставить, десятку надо. А вот позвонить так телефон берет здесь? Связь плохая, плохая? здесь. Вообще. Интернета нет здесь, да? Нету. Надо mm -hmm. все покупать, усилители всякие. А связь плохая. Телефон МТС вообще не ловит. Вот я выхожу там на улицу, на погреб, становлюсь, оттуда звоню. Угу. А в доме невозможно звонить. Связь плохая. Поэтому и интернет не, не делаем. Что, а что толку его? Интернет этот. Угу. У него в телефоне есть интернет, а он не ловит же. Ни ноутбук не ловит, ни интернет не ловит. Собак здесь есть. Такой дом, друзья. Никого не видно. Вот такая вот деревня, друзья. Сейчас посмотрим на деревню с высоты. И на этом все. Ставьте лайки.